Всем привет! И снова квартира на Бытхе с ремонтом и видом на море. Многие из вас, возможно, видели данное предложение на моем канале, но мы в определенные сроки квартиру не продали, у нас снималась с продажи и сейчас мы снова ее продаем. То есть квартира с ремонтом, с видом на море. 47 с небольшим метров, спланировано а в кухню-гостиную и изолированную спальню. Дворик вот этот не проездной, то есть тут паркуются только жители этого дома. Вот там цепочка и нет сквозного проезда. Вот. И еще сзади дома есть парковка. Вот здесь есть лесенка, вон она которая приведет вас на Курортный проспект, то есть место тихое, зеленое. Перед домом уже тут ничего не построится. Вот так, собственно, выглядит дом, вентилируемый фасад. В общем, в круговую можно вот так объехать дом. Значит, если вы выходите из подъезда, например, да, это преимущество. Ведь бытка вроде гора, но вот вы вышли из подъезда, такие повернули, допустим, направо. Здесь абсолютно ровная дорога. Тротуар с брусчаточки. Выходите и попадаете в самый центр микрорайона Бытха. Вот там, чуть выше, остановка Айлита. Там Дом культуры, бывший кинотеатр. Здесь чуть ниже магазин Магнит. Всякие здесь мясные продукты, Ермолина, здесь миграционная служба. В общем, друзья, по инфраструктуре никаких проблем на Бытхе нет. Не перестаю говорить, что Бытхе является одним из самых престижных районов и идеален для ПМЖ и отдыха. До моря от этого места, правда, под горочку, где-то минут да, ну, 15, это максимум. Здесь вот с правой стороны спортивная школа. Рядом с домом стоматологии, если вы зубки свои захотите Подлечить. Сейчас прям быстренько покажу вам еще а а, плюсы микрорайона, ну и в том числе минусы. А вообще, если вы хотите поближе познакомиться с микрорайоном Бытха, посмотрите ссылочку, которая выскочит в правом верхнем углу. Значит, если вы вышли из подъезда и свернули налево, то вот тут вы увидите такое помещение, рядом с которым растут бананы. И здесь есть такой небольшой частный Детский сад. Вот этот неплохой дом. Здесь только большие квартиры. Тут парикмахерская есть. И тут магазин «Пятерочка». Тут такой пятачок для парковочных мест еще имеется. Магазин «Пятерочка» и апартаментный комплекс «Лиссабон». На ваших экранах еще этот порядок цен здесь. Надо посмотреть. 220-230 за квадрат не продавал я здесь ничего. Ну да, в Лиссабоне по акции по 236 тысяч за квадрат. 30 метров, 7 стоимость. Вот такой порядок цен на бытхе. Значит, вот. Значит, мы вышли из дома, свернули направо, попали мы куда? Тут автобусная остановка прямо рядом с домом. Там рынок, магазин Магнит, магазин косметик. И под горочку вот такие пошли и пришли к морю. Там же. Тропа Теренкур, там же пляж Камелия. Могу вам сказать, как туда сделать бесплатный пропуск. Ну, а мы идем смотреть квартиру. На площадке квартир немного. Это пожарная лестница. Есть лифт. Лифт как бы отдельно находится от квартиры, чтобы вы не думали, что шахта лифта рядом. Ой, а я там балкон не закрыла. А я сейчас все равно буду открывать, я же видео делаю. Это я с людьми на показе. Сейчас люди уйдут, и я квартиру сниму. Заходим в квартиру. Это прихожая. Все очень хорошо сделано. Здесь вместительный шкаф, керамогранит, ремонт новый. В квартире все остается, как вы видите. Совмещенный санузел, здесь теплые полы. Такая вместительная, хорошая душевая кабина. Вместительная, не для лилипутов, как я люблю говорить. Есть биде. Хорошая такая отделка. Значит, с чего? Давайте самая интересная закуска оставим. Это спальня. Панорамное окно, телевизор, кондиционер. Ну, вид попозже сейчас покажу. Подождите немножко. Вот такая спальня. Так, это вот еще покажу. Такая спальня. И здесь просится шкаф, пылесос тоже остается вам бонусом. И кухня, совмещенная с гостиной. Общая площадь 47,3, по-моему, если не ошибаюсь. Диван раскладывается. Вот на полу тоже керамогранит. Здесь спрятался двухконтурный газовый котел. Стиральная машинка имеется, микроволновка. В общем, все остается в квартире, как вы видите. Повторюсь, есть еще один телевизор, кондиционер, холодильник. И самое интересное. Это балкон. Немножко грязно, в квартире никто не живет. Балкон, сюда можно расставить ротанговую мебель, посушить белье, там позагорать. И вот он, такой вид на море, который уже никто и ничто не перекроет. Вот здесь, слева возле Диалхауса будет строиться торговый центр. В общем, я к чему сделал вот этот сюжет, да, касаемо того, что я с людьми сейчас на показе. И людям действительно квартира понравилась, по новой цене она понравилась, да, новая цена 9 миллионов, и людям понравилась квартира просто. Кто-то любит там в комментариях мне писать, что вот, Дмитрий, там, мы у вас видели на Ютьюбе, там, да, потом... А у вас спрашиваю, а, а квартиры уже нет. Да, квартиры смотрят, квартиры покупают. И этот ролик выйдет он не прямо сию минуту, да, он у меня выйдет, скорее всего, в среду или даже в пятницу. Это будет какое у нас число. И не факт, что эта квартира будет в наличии. Но этот ролик я буду выкладывать, потому что я снимал, работал выкладывался, да, тратил время на это, и люди в конце концов могут отказаться, поэтому я выкладываю, но не факт, что эта квартира будет в наличии, так что фейками я не занимаюсь, и перестаньте, пожалуйста, писать мне всякую хрень, что типа того, вот мы вам звоним, у вас квартиры нет, потому что квартиры в Сочи продаются. В общем, если вы впервые на канале имеете в виду, что никаких фейков нет, все ä, предложения все реальные, Поэтому там, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь в инстаграм, там тоже достаточно много предложений. Ну а у меня на сегодня все, с вами был Дмитрий Волков, недвижимость в Сочи, до новых видео, пока!